Так вот, один из ученых, не назову его фамилию, он недавно получил Нобелевскую премию, ну не в этом году, а чуть-чуть позже, а целое было большое исследование на тему, как пользоваться волей. Погуглите, пожалуйста, зрители наших сетях, если хотите найти. И там, ну, по крайней мере, я озвучу мой любимый спикер Ася Казанцева, популяризатор книг, помоз, как это работает, привычки, про все, про все. Очень удивительная, молодая ученый, я бы сказала, абсолютно с полной ответственностью, хотя она популяризатор науки, она очень хорошо здесь говорит описывая, популяризируя вот это научное исследование, которое дало он Нобелевскую премию, что волей идеально не надо пользоваться. Мы должны создать такую реальность, где нам нет необходимости пользоваться волей. То есть если у вас в холодильнике лежит тортик, то глупо, что он у вас в холодильнике лежит, а вы волей постарайтесь сегодня есть. То есть держите себя по рукам, вот это вот хватает. То есть это... Ну, что вам сказать? Плохая традиция. То есть лучше дома не держать. Если у вас есть этот тортик, нужно едите его ешьте, пригласите друзей тогда вы меньше съедите, да, вы разделите этот тортик с кем-то. Но по большому счету надо создать себе условия, по которым вы не сможете насиловать собой. Потому что использование воли – это насилие. К слову будем говорить... По поводу себя, я альпинист, у меня 9 пятитысячников, Эльбрус, Арарат, Казбек, Телеманжаро и 5 вершин Гималек. А когда я рассказывала и попала на соум-массажиста, чтобы вы понимали что-то о воле, он массирует мне вот эти филейные части, а, естественно, как я альпинист, я хорошо хожу, у меня это все в хорошей форме. он говорит, ну в целом у тебя должно болеть здесь, нажимаю, там есть седалищный мир, я говорю, нет. Ну, подождите, он говорит, ну вот, а вот так тоже, Нир, говорю, ну, неприятно, но не болит. Говорит, странно, вы же много ходите, значит, у вас должно болеть. Вот тут и тут зажимы должны быть в ногах. Я говорю, минуточку, наоборот. я ход... туда, куда я выбираю ходить. То есть я говорю, я воли эти горы не делаю. Нет, что вы, наоборот, получилось, что уже в больших высотах, выше половиной тысяч, когда совсем уже тяжело, я тебе и говорю, Хорошо, если будет вообще-вообще тяжело, мы не пойдем. Я не мальчик, мне вершина не нужна. Я гуляю по Эльбусу, я гуляю по Гималаям. Но потом тело высыпается, я его спрашиваю, ты можешь идти? Он говорит, да. И мы делаем шаг, мы делаем еще один шаг и еще шаг. То есть это просто количество шагов. Вы можете делать один шаг, значит вы можете идти. Этого достаточно. И вот те ребята, которые на воле, допустим, шли на Килиманджаро, это, это описано, в 2013 году я поднялась на Килиманджаро с группой добрых молодцев, которые были на 10 лет меня моложе, прекрасные игроки в покер в Лас-Вегасе, и они ходили зачекинуться на Килиманджаро. Они бежали, торопились, их рвало, и они-то не оказались все. То есть часть людей сошли с трассы на последнем вот, 4 900. Получилось, что именно отсутствие насилия над собой, смотрите, в чем подвох делает ваше тело послушным. Когда я телу говорю, если тебе будет совсем плохо, как к ребенку, мы не будем этого делать. И мое тело мне верит. А вот те ребята, добрые молодцы, которые с усилием, с надрывом ломились, потому что еще немножко я прорвусь, потом на определенной высоте, когда уже не хватает кислорода, тело говорит, это тебе хозяин надо да, Килиманджаро, а мне нет. И тело говорит, ты иди без меня, а я полежу. Понимаете? То есть, и вот этот вот раз баланс разождествление с телом происходит когда вы тело предавали насиловали волокли воли на нелюбимую работу или вот заниматься тем же сексом с нелюбимым мужем куда-то там вот в тренажерном зале изматывали это тело когда вот сейчас уже прозвучала эта мысль уже массово что у нас много есть худых женщин которые полные вот, но они заставляют себя быть худыми, вопреки. И вот тут накапливается большое невдовлетворение от этого насилия над собой, а потом такая же девушка притягивает насильника психологического, в смысле, соучастником ее же насилия над собой, она и так чинила это насилие над собой, даже до этого мужчину. И вот тут мы на психологии, на индивидуальных занятиях разбираем вот эту красоту. То есть, Понимаете, уже ваше заложенное насилие над собой, ваше неприслушивание к своим потребностям, ваше желание, я немножко потерплю, и мне привалит счастье, которое не сработало, попадает в вас, бросает в ситуацию, предательство себя, а потом от горя люди заедают или запивают вот это вот проваленные цели свои.